преддверии религиозных праздников часто приходится готовить различные салаты, в составе которых есть майонез. Сегодня расскажу, как приготовить домашний постный майонез, который спасет ситуацию. Теперь и вы знаете, как приготовить домашний постный майонез. Такой соус идеально подойдет на Пасху. Когда многие соблюдают пост, вы смело можете добавлять такой майонез в салаты, а также в горячие блюда, он не навредит ни фигуре, не посту. Он также отлично подойдет для вегетарианцев, так как в его составе не содержится животный белок, подсолнечное масло можете заменить оливковым, так майонез получится гораздо ароматнее. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Такие продукты будут нужны. Мюка, 200 грамм, вода. 600 миллилитров, растительное масло, 8 столовых ложек, лимонный сок, горчица, по 3 столовые ложки, сахар, 2 столовые ложки, соль, 2 чайных ложки, количество порций, 3-4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Заходите в гости.